всех приветствую друзья меня зовут андрей бахманов я занимаюсь автоматическим привлечением рефералов э, в любой проект любой ваш бизнес да э, хочу показать да свой результат вот у меня на странице есть э, сколько я рефералов и за сколько за которые за какое время да э, привожу в проект да вот пример у меня два проекта есть еще третий проект э, вот допустим да чтобы было все конфиденциально, э, конфиденциально да показываю вам свои страницы личные 4325 долларов да это две с недели 548 рефералов я набрал буквально за одну две недели даже меньше вот еще один проект сегодня он стартанул поэтому здесь на балансе 0. соответственно да вот мое реферальное дерево У меня вот уже партнеры тоже приглашают по -моему, методу. Есть у меня еще баланс Зверинвест Best инвест да. Вот мои начисления ежедневные. Баланс 151. 151 302 доллара. Да, рефералы вот мои. У меня их всего тут 8 штук. Но данным методом тут у меня очень дерево распространенное то есть если тут открывать всего получается где то около 1700 рефералов примерно где то за три недели мы втроем по данному методу собрали такое количество рефералов то есть в одном дереве мы зарегистрированы да и собрали такое количество за три недели тем не менее достигли вот такой суммы но это уже более чем за два месяца и так далее да что же замет я предлагаю есть у меня такой инструмент он чем он характерен да у него есть два модуля первое собирает онлайн контакты из группы и рассылает второе да рассылает сообщение им в личку как это все делается да хотите продемонстрирую вам пример да как работает программа ну к примеру, да, вы заходите в группу, э, заходите в участники, поиск по участникам, И там все участники данной группы. Э, то есть, как это все видится, да, сейчас покажу. Э, заходим, допустим, в сообщество. Э, любо, э, выбираем любую группу. К примеру, инвестиции, да. Ну вот, самую маленькую выбираю захожу в группу подписчики поиска по подписчикам здесь у нас все подписчики которые находятся в группе да здесь нужно выбрать сейчас на сайте то есть мы видим сейчас на сайте 2855 подписчиков ссылочку нам нужно с браузера скопировать в определенное место сейчас покажу куда это все делается вот, для чего это нужно? Да, вот у меня есть папочка, группа, не папочка, а текстовый документ. Вот сюда мы должны ставить ссылку, вставляем, сохраняем, закрыли. А теперь запускаем партии ID. Для чего он характерен? Какие функции он выполняет? Он собирает эти контакты с данной группы, чисто их ID. Да, есть у нас рабочий аккаунт, логин, пароль. Указываем а, путь к данному текстовому документу, где хранится ссылка. Э, и что мы здесь можем указать? Страна, город, да, для инвестиций это нам не обязательно. И любой возраст, хоть от 16, хоть от 10 до 80-70 лет. Но я вам покажу примерно 23 э, лет. Да, здесь можно указать пол любой, можно не указывать. И сколько мы хотим собрать людей. Нажимаем ОК а, плюс 1. Старт. Сейчас запустится программа, зайдет в наш аккаунт и, соответственно, будет собирать онлайн-контакты. <coughs> вот запустилась программа. Да, первый модуль наш парсер ID. Сейчас зайдет в контакт под нашим аккаунтом. Да, вот зашел, видно, перейдет сейчас он в группу, то есть по той ссылке, которую мы скопировали. И сам автоматически все начнет устанавливать возраст, как мы указали, да, и начинает он собирать людей в возрасте 23 года. Примерно понятно, да, как эта программа работает, то есть этот первый модуль. Куда это все собирается? Это устанавливается на диск C, да тут есть специальная папочка парсер, мы заходим тут сессия допустим да. и вот они все айдишки собраны нам отсюда надо их будет скопировать вставить в другую папочку в другой текстовый документ то есть есть у нас айди вот. вот сюда вставляем сохраняем закрыли, да? есть у нас уникальный текст, текст рандомизированный то есть что это обозначается для тех кто не знает да, текст рассылается всегда разный а смысл текста один и тот же для чего это сделано чтобы вас контакт не банил и здесь у нас еще есть аккаунты да у меня сейчас здесь нету а, вот рассылка происходит не с ваших аккаунтов а с купленных аккаунтов а вы покупаете, вставляете аккаунты дальше покажу как программа будет рассылать с этих аккаунтов все расскажу на примере, да. Соответственно, есть у нас аккаунты, есть у нас ID пользователя, есть у нас текст. Программу до сих пор еще собирает. Так, к примеру, да, вот у нас второй модуль, указываем папочку, где у нас находится аккаунты, ID и текст, да. Указываем количество аккаунтов. Если, допустим, вы приобрели аккаунты в интернет-ресурсе, да, они стоят порядка от 1 до 2 рублей один аккаунт. Допустим, с одного аккаунта можно э, Ну, контакт позволяет рассылать 20 сообщений в сутки незнакомым вам людям. То есть тем тем людям, которых у вас нет в друзьях. Соответственно, да, один контакт, 20 сообщений. У меня контактов нету, да, там сейчас. Я на примере сейчас покажу. Запускать программу не буду, она у меня уже работает в принципе. Это я сейчас вам показываю демонстрацию с удаленного сервиса. Если хотите узнать, да, что такое удаленный сервис, можете мне написать, в принципе, я отвечу на все вопросы. Есть черный лист у нас, это чтобы дважды сообщение одному и тому же человеку не приходило. Прокси это для много потоков, то есть вы можете рекламировать 10 проектов одновременно, 40 тысяч сообщений в сутки отправлять. Об этом я тоже могу рассказать. Э, там, пишите в личку, если хотите. Да, загру... э, здесь еще есть загрузка видео, тут ссылочку можно свою поставить. Загрузка изображений. Да, указываем папочку с изображениями. И количество изображений. Примерно все должно быть понятно все у нас настроено да, нажимаем на рассылку сообщений плюс один старт программа запустится да, как она запустится я сейчас покажу пример вот она у меня уже включена нажимаем показать у нас вылазит окно то есть заходит под аккаунтом купленным <coughs> вот зашла сейчас найдет айди то, того человека которого мы как бы собрали да, с группы который нам нужно с нужной аудиторией и будет ему писать рандомизированный текст, уникальный. Сама полностью я ничего не делаю, то есть я могу уйти на работу, заниматься своими делами, просто прийти, открыть проект, а у меня там уже будет 10, 15, 20 рефералов. Все зависит от того, сколько сообщений будет отослано. Видите, сообщение отправлено, сейчас оно удалится. Вот, то есть программа почищает за собой хвосты, чтобы меньше был бан соответственно заходит в другой аккаунт наш ага, видите забаненный аккаунт а дальше другой аккаунт перебирает вот зашла в купленный аккаунт наш да сейчас опять будет следующего человека искать вот иди ему нельзя написать сообщение у него нет на странице такой возможности будет сейчас следующего человека Перелистывает. То есть программа пропускает того человека, которому нельзя будет добавить, э, отправить сообщение. Вот этому сейчас человеку напишет личное сообщение, также его удалит, то есть почистит хвост. Вот такой вот цикл. Сообщение присылается лично э, адресату. Когда здесь программа удаляет сообщение, оно все равно адресату доходит. Соответственно, у нас э, мы имеем то есть теплый трафик, да, грубо говоря, ну и наполовину он также и холодный, да, если вы в тексте указали свои контакты, человек вам может написать. То есть вы указываете свое предложение, ссылочку реферальную. И свои контакты вставляете. То есть человек у вас, если он заинтересован, он под вами все равно зарегистрируется. Да. Если у него какие-то будут вопросы, он вам напишет. В принципе, программа выполняет этот цикл, пока она не выполнит определенное количество сообщений, да, не отправит то именно количество, которое мы укажем. Соответственно, я думаю, все понятно. это. Дальше что, да? Хочу сказать. Тем, кому интересно данная программа, да, данный модуль, Пишите в личку, всем отвечу, да, по мере возможности, потому что людей много пишет, а бывает порой вообще никогда отвечать. Кому надо будет, покажу отдельно в скайпе презентацию. Скайп можете мой найти, вот у меня здесь есть. Пишите, будем общаться. Всем до встречи, с вами был Андрей Бахманов. Всего вам доброго.